Добрый день, дорогие партнеры, добрый день, уважаемые гости! А с вами Ольга Рузманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Мы не криптовалюта, мы не, инв... не инвестиции и мы не хайп. Мы сообщество взаимопомощи и благотворительности. «Идеал М» – это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, погасить кредиты, ипотеку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 В любое время. В сетевом маркетинге есть такая поговорка, ребята. Рот закрыл, и рабочее место убрано. Ваше знание у вас в голове. Маркетинг э, – э, это и главное преимущество нашей компании. Вы должны знать, как хочет наше, Знать наизусть. И чтобы вы могли любому встречному, в любой точке мира, рассказать, показать, как работает наш маркетинг, и рассказать о компании, и в итоге – Получить за это нового партнера. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета, открыв ссылку нашей компании, всегда может посмотреть маркетинг наших двух основных программ. Все кнопки у нас кликабельные. Маркетинг «Идеал М-Мини» и маркетинг программы «Идеал М-Макси». Почитать отзывы наших партнеров. Посмотреть презентацию нашей компании. И, конечно, мы компания официально зарегистрирована. А посмотреть наши документы о легализации и проверить эти документы. А посмотреть и ознакомиться с нашей дорожной картой. Когда? Какие программы были запущены у нас в компании? А, у нас есть прямая связь с администрацией, это и телеграм, и в ВК вы можете, и позвонить на Skype. У нас есть официальная группа а, в телеграме. И, конечно, есть пользовательское соглашение оферта. Я всем советую, прежде чем начинать регистрацию, а, откройте ознакомьтесь с нашей офертой и если у вас не устраивает какой-то пункт в нашем пользовательском соглашении я вас очень прошу закройте ссылку и прекратите регистрацию а те которых все устраивает в нашей компании добро пожаловать регистрируйтесь регистрация такая же как и во всех компаниях после регистрации нужно сделать авторизацию это ввести свой логин и пароль, и вы окажетесь в вот в таком кабинете. Это ваш кабинет, это ваш офис, это ваш бизнес. Вы будете в компании покупать себе бизнес-место. Бизнес-место причем с инструментами для онлайн-бизнеса. Каждый бизнес должен иметь свое лицо. И точно так и вы, ваши, ваш кабинет, ваш бизнес должен иметь свое лицо. Поэтому первое, что нужно, установить свой аватар. А как только загрузится фотография и код придет от вашей фотографии на это место, нажимаем кнопочку загрузить. Вы загрузили и дали лицо своего бизнеса, своему бизнесу. Обязательно впишите свое имя и фамилию. Если есть скайп, напишите ник в скайпе. В телефон, а если нет, напишите нет. А если телефон, телефон, надеюсь, у всех есть в кармане в руках. А страничка в ВК обязательно нужно указывать профиль страницы. Если у вас нет, то нужно обязательно ее зарегистрировать, так как мы ведем свой бизнес онлайн. И обязательно у каждого нашего партнера должны быть хотя бы три социальные сети, где он будет через них давать информацию о своем бизнесе. Это ВК, это социальная сеть, которая, ну, наверное, предназначена не только для общения, но и для бизнеса. Здесь в основном все ведут бизнес. А есть такая еще... Бизнес, социальная сеть для бизнеса, это «Калиостро», а там вообще весь бамонт бизнеса онлайн. И, конечно, YouTube-канал, это ваша социальная сеть, которая будет вам приносить доход, причем доход очень большой так как сейчас очень мало людей смотрят а, посты читают они а смотрят ролики поэтому у каждого нашего партнера должен быть свой youtube канал который вы должны развивать хотя бы три социальные сети ну и конечно указать свой а, telegram а, здесь в этом разделе есть а, раздел такой как кошельки это куда вы будете выводить свои заработанные денежные средства. Я вас очень прошу, дорогие партнеры, никогда не прописывайте от руки электронные кошельки. Откройте их, скопируйте в кошельке э, название вашего кошелька и номер кошелька. И пожалуйста, только вставляйте именно скопированное с кошелька. Но ни в коем случае не прописывайте от руки эти кошельки. Пропишите свою карту, куда вы будете выводить. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. И прописываете то ли Сбербанк, любую карту, но вы ее указываете. Написали номер карты, имя, на чье имя оформлена карта номер телефона, куда привязана карта, и название банка. Все на русском языке. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Если вам не понравился ваш пароль от кабинета, вы всегда его можете поменять. И в этом же разделе. И еще такая у нас функция, которая очень важная для безопасности ваших заработанных денежных средств. Это нужно установить финансовый пароль. Он у нас устанавливается из четырех или... Из шести цифр. Очень прошу вас, пожалуйста, сначала запишите эти э, цифры, этот финансовый пароль у себя или в блокноте, или же в текстовом документе на компьютере. И сохраните, чтобы он у вас не потерялся. Ну и как только вы написали, прописали в две ячейки этот финансовый пароль, нажимаете кнопочку «Сохранить». И ваш финансовый пароль установлен. Следующий шаг. Это, конечно, уроки по кабинету. Но некоторые партнеры, и я хочу здесь обратить внимание, некоторые партнеры задают вот такой вопрос. А зачем я буду заполнять свой профиль? Я не буду его заполнять. Я не хочу показывать свое лицо, свои фотографии и свои данные. Ребята, как, как вы собираетесь вести бизнес? Ну, вот как? Мистером Иксом не получится. Значит, бизнес обязательно должен иметь еще раз свое лицо. И тем более, вас как своего партнера, ваш спонсор должен видеть, что вы пришли делать серьезный бизнес. Точно так ваши партнеры будут видеть вас как спонсора, который действительно серьезный человек, у которого профиль заполнен. Я, например, у своего спонсора я вижу все. Я могу и на скайп позвонить, я могу и на телефон, я могу написать, я могу позвонить и на телеграм. Все указано. Потому что у нас есть площадки, где реинвест идет по броне спонсора, за спонсором. И для того, чтобы помогал вам спонсор именно в этих бронях, вы должны очень... Тесно дружить со своим спонсором. Ну, и теперь следующий это уроки по кабинету. Если вы не можете, не знаете, у вас возникли какие-то трудности по заполнению профиля, вам помощь, вот они, уроки. Посмотрели ролик и делаете, дальше заполняете профиль. Как продублировать вкладку, чтобы у вас в браузере было а вторая вкладка, чтобы вы не закрывали один, а вот так, правой мышкой нажали на сайт. Дублировать. И вы нажимаете дублировать, и у вас вот такая точно вкладка откроется рядом. И вы можете в одном, на одной вкладке посмотрели ролик, на второй зашли, сделали, заполнили так, как положено по ролику у нас есть вывод и у нас пополнение вывод и перевод между партнерами да у нас есть внутренний перевод между партнерами который облегчает работу наших команд а пополнение и вывод некоторые партнеры не умеют не знают как пополнить и как сделать вывод пожалуйста вот он вам ролик, посмотрели внимательно, что-то какие-то возникли вопросы. Да позвоните вы своему спонсору. Я надеюсь, спонсор всегда вам все во всем поможет. У нас есть на всех площадках такая функция, как поисковик. Как управлять этой функцией, как через поисковик просматривать полностью всю свою структуру. Этот ролик вам поможет, и вы научитесь через этот ролик. Пользоваться этой а, функцией «Поисковик». Она очень сильно вручает. Вы всегда можете увидеть а, своих партнеров, которые а, где-то застряли на каких-то столах. Если красным светится, то у него закрыт этот стол. Если э, зеленым, там еще нет ни, ни одного партнера. Если фиолетовым, то это стоит, под, э, э, кем он стоит. А э, голубым светится, там уже есть партнеры. Поэтому научитесь пользоваться этой функцией. Она вам очень э, поможет в вашей работе. И наш бизнес полностью управляемый. На каждой площадке, на каждой программе у нас двойные брони. Как управлять этими бронями? как их переставлять, как пользоваться этими бронями. Этот ролик вам поможет во всем разобраться. Только внимательно посмотрите. Ну и, конечно, где находится ваша реферальная ссылка. Ваша реферальная ссылка находится в разделе «Партнеры» и точно так же отображаются партнеры до третьего уровня в глубину. Плюс отображаются фамилии, логины, телефоны, скайпы, контакт, телеграм. И, как, и какие площадки активированы у кого, у каких партнеров. И какие у нас теперь есть площадки. Да? Какие площадки на сегодняшний день у нас в нашей компании есть. Это 7 прекрасных, шикарных программ которые позволяют нашим партнерам зарабатывать очень большие деньги. Итак, первая программа «Идеал М-Банк». Эта программа, вход на нее составляет 1000 рублей. Три стола тренара, с которых вы зарабатываете за один круг, Одно бизнес ваше место, 12 тысяч, плюс вы выпускаете в клонопад привязана глобальная матрица на 10 уровней в глубину, которая позволит вам зарабатывать очень огромные деньги. И каждый клон, который вы выпустите в этот клонопад, принесет дальнейшего вам более 4 миллионов рублей. Вот за один круг, вы выпускаете три клона и плюс выходите «Идеал М-мини» за полторы тысячи. В «Идеал М-мини» вход составляет полторы тысячи, первый стол стоит. А зарабатывает ваше одно бизнес-место без э, э, э, спонсорских вознаграждений, их невозможно сосчитать, 244 тысячи. И плюс выходите в идеал М-Макси за 15 тысяч. Идеал М-Макси вход составляет 15 тысяч. Выход за 10 тысяч на программу а, ⁇ Фабрика клонов ⁇ Плюс одно бизнес-место ваше зарабатывает а, 2 миллиона 590 тысяч. Это без ваших рефера... э... спонсорских вознаграждений. Их невозможно просто сосчитать. Фабрика клонов имеет две программы на 1000 рублей и на 10 тысяч. На 1000 рублей там три семиместных стола, два рабочих и один полностью зарплатный. На 1000 рублей программе вы зарабатываете 23 тысячи, на 10 тысяч зарабатываете 230 тысяч. Микромани – это социальная площадка, вход на нее составляет 500 рублей, одно бизнес-место ваше зарабатывает 4500 рублей и плюс выход за тысячу рублей на первый стол «Идеал М-Банк» и за полторы тысячи на программу «Идеал М-Мини». Максимани. Удивительная, шикарная площадка с очень хорошим доходом, с малым количеством партнеров. Вы можете выйти сразу же на две площадки. Итак, вход на нее составляет 5 тысяч. Два рабочих стола и а в третий стол это ваша зарплата. Одно бизнес-место ваше зарабатывает 54 тысячи. 5000 и плюс вы выходите на идеал М-банк и идеал М-макси очень крутая шикарная площадка фаст это две программы одна программа на 750 рублей а вторая программа на 7500 эти два там всего лишь по одному столу, они а независимые две программы, и на какую программу заходить, на 750 рублей или же на 7,5, это уже решаете вы сами. Мы сейчас разберем маркетинг наших этих программ. Итак, я перехожу на слайды, и мы вместе с вами начнем, конечно, с главных преимуществ нашей компании, а потом уже перейдем к маркетингу. Наше самое главное преимущество. Компания наша это а, официально зарегистрирована. Документы а, на главной странице сайта находятся. Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были запущены в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров о, команде, о, о компании. Кабинет полностью автоматизирован. Уроки в кабинете есть. Бизнес управляемый двумя бронями. В компании есть маркетинг-план. Семь маркетинг планов.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 Циклы очень короткие и поэтому наши партнеры очень быстро выходят на очень хорошие деньги. У нас нет и никогда не было и никогда не будет живой очереди от нашей компании. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все 100% идет в сеть. Деньги распределяются. Четко от партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Pair кошелек подключен, Perfect Money подключен, Касса Frey подключена. И есть, конечно, внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу наших команд. Вывод у нас ежедневно. И выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу проходят ежедневно, кроме, конечно, субботы и воскресенья. И подключен сервис с инструментами для онлайн-бизнеса. Это огромная помощь всем нашим партнерам, а тем более новичкам. У нас проходят два раза, когда три раза в неделю, проходят занятия именно по этому сервису как правильно им пользоваться как подключить свою страничку как поставить ее на ротацию как набирать как делать подключить автопостинг ну полностью все занятия мы проводим именно по этой этому сервису и у нас есть конечно Чаты у каждой команды есть чаты и плюс есть чаты от администрации. А что же такое «Идеал-М» – это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, вы сегодня поставили на вывод, и сегодня же вы получили свои заработанные денежные средства себе на карточке или на платежной системе, куда вы поставили маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. А придя в нашу компанию, вы уже должны поставить себе цель. А что вы хотите – то ли вы хотите денег заработать и помочь своим детям, погасить кредиты, ипотеку, помочь внукам за обучение оплачивать, это уже решаете вы сами. Можно заработать деньги, конечно, на путешествия. У нашей страна огромная, Россия, столько много красивых, интересных мест, и поэтому у нас очень многие партнеры наши зарабатывают деньги и едут, путешествуют по России. Некоторые покупают жилье, а у некоторых обеспечивают и детей своих жильем. Ну и, конечно, автотранспорт. Машина, я считаю, что должна быть у всех. Это а, сейчас неотъемлемый атрибут нашего, нашего времени. А, поэтому первое, что, конечно, это машина. Без машины никуда. Ну и начнем мы маркетинг именно с этой площадки. Эта площадка она называется Максиманим. Она у нас недавно стартовала, которая уже приносит огромные доходы нашим партнерам. Как вы видите, перед вами три стола. Два рабочих стола, а третий стол – это полностью ваша зарплата. Но хочу обратить ваше внимание, дорогие партнеры, уважаемые гости, что с зеленым светятся – это выплаты. И выплаты у нас с каждого стола. Нет у нас накопительных столов, которых нужно пройти без, ну как, без зарплаты, да, без вывода. Один стол, второй, третий, четвертый, а только там с пятого или с четвертого у вас уже будет первая выплата. Это Сейчас очень много встречается таких проектов, таких компаний, где именно... Выплаты идут сначала накопительные, а потом уже идут выплаты. Но у нас этого нет. У нас выплаты с каждого стола. С каждого стола. Поэтому риск у нас нулевой, чтобы потерять свои вложенные деньги. Итак, первый стол у нас стоит 5000, Второй стол стоит 10 тысяч. Третий 20 тысяч. Вход открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать и с первого, и со второго, и с третьего. Давайте сравним в других проектах. Да? Вы В некоторых проектах вы не сможете купить второй отдельно, третий, там, четвертый, пятый без покупки первого стола. А у нас это возможно. Вот они отличия. Самое главное о том, что и бизнес полностью управляется у нас дво, двумя бронями. Ни один ваш партнер, если у вас выставлены правильно брони, как показано на слайде, первая бронь это всегда основная, а вторая бронь это запасная. Если вы правильно выставили брони и они у вас выставлены, то ни один ваш партнер новый не пролетит. Даже ваши реинвесты, они не прилетят мимо реинвесты ваших партнеров не пролетят мимо, как фанера над Парижем, они четко станут по выставленным броням. Поэтому я очень люблю нашу компанию, а я очень настолько ее люблю, что я могу часами рассказывать о нашей компании, о всех наших преимуществах, о всех наших ноу-хау. У меня, когда я делаю презентацию, рассказываю, начинаю рассказывать о своей о нашей компании, да, у меня... Рот не закрывается. Я могу уже говорю, что часами вам рассказывать о нашей прекрасной компании. Ну и давайте вернемся все-таки к маркетингу. Первый стол стоит 5000. И я вам буду именно рассказывать с этой суммы. Как только вы дали информацию своим друзьям, своим подругам, вот и рассказали о компании, рассказали, как работает маркетинг. И ваш первый партнер, когда приходит, регистрируется по вашей ссылке и активирует, покупает, у вас уже покупает именно первый стол. Эти деньги, 5000, идут в накопительный баланс. А вот второй, когда покупает у вас второй стол, вы сразу получаете 4000 на баланс для вывода. А за 1000 у вас идет активация идеал М-банка. А если вы там уже есть, то ваш клон становится по вашей броне. А третий партнер вам дает переход за 10 тысяч во второй стол. С первого 5, и с третьего, и вот они 10 тысяч. У вас автоматом активируется этот стол. Как только под первый партнер дал информацию, и у него зарегистрировались три партнера, и купили у него первый стол, он приходит и становится на это место. 10 тысяч идет накопление. Дубликацию сделал второй ваш партнер. Он приходит и становится на это место. Вы сразу получаете 10 тысяч на баланс для вывода. А третий это 10 с первого и 10 с третьего. И за 20 тысяч активируется автоматом. Третий стол. это полностью ваша зарплата. Но с первого партнера у вас идет Реинвест за спонсором на первый стол за 5000 плюс за полторы э, э, за 15 тысяч у вас активируется площадка Идеал М. Макси. А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне, куда вы выставите бронь. А вот со второго и с третьего партнера вы получаете по 20 тысяч, ребята. И давайте подведем итог. Сколько у нас партнеров командных людей? Это не лично ваших приглашенных. Это командная работа. И на слайде показан расчет, что каждый партнер приглашает по три партнера. И у вас в команде 27 человек. Это очень мало. 3, 9, 27. И каждый из вас из этих 27 получают по 54 тысячи. Уходит каждый в идеал Банк, и каждый переходит именно на площадку идеал М-Макси. Сюда же будут лететь ваши клоны, клоны ваших партнеров. И у вас будет не просто здесь 54 тысячи, а вы будете получать еще доход по идеал М банку и по этой идеал М-Макси, по этой программе, где реферальные на этой программе начисляются на три уровня в глубину. И плюс есть спонсорские вознаграждения. Вот такая вот шикарная площадка. Ребята, я всем советую, кто еще не зашел, те, которым нужны деньги, деньги 5000 ⁇ это не такая огромная сумма не такая огромная сумма, чтобы начать такой шикарный бизнес. Обратите внимание, Следующая это социальная площадка «Ялта Мини», ой, прошу прощения, а, это микромани, социальная площадка, который вход составляет 500 рублей. Те люди, которые привыкли работать с маленькими суммами, они боятся работать с большими суммами, а это площадка для них. Ну, все одинаково, только отличается от, от Maxi Money входом и доходом. Здесь вход составляет там 5000, здесь 500 рублей. С первого партнера 500 рублей идет на накопительный, со второго. 500 рублей на баланс для вывода. С третьего партнера переход за 1000 рублей во второй стол. Первый партнер, это 1000 идет в накопление. Со второго партнера вы вылетаете за 1000 рублей в идеал М-банк. А с третьего партнера у вас автоматом активируется. Третий стол это полностью ваша зарплата. Это за 2000 Первый партнер, как только приходит и становится, реинвест уйдет за спонсором на первый стол. И плюс у вас активируется за полторы тысячи идеал -м мини И куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. А со второго и с третьего партнера вы получаете по две тысячи на баланс для вывода. Итак, давайте подведем итоги. У вас 27 командных людей. Да? Слайд сделан 3 на 3. Если каждый пригласит по три человека, у вас команда будет 27 человек. И каждый из ваших 27 человек заработает по четыре с половиной тысячи. Плюс выйдет на площадку Идеал М банк и на Идеал М мини. Все ваши партнеры, все ваши клоны, клоны ваших партнеров будут четко идти по... Вашим броням. Рассмотрите эту площадку. Те, кто привык работать с малыми суммами. И она довольно-таки прекрасная. Следующее Это Идеал М. Фасттрек. Это называется бег по, фру по кругу. Это плащ две программы, независимые друг от друга. Они просто стоят рядом. Одна программа на 750 рублей, другая на 7500. Как только к вам приходит и покупает у вас бизнес-место первый партнер, первый. вы сразу же получаете 750 на баланс для вывода. Со второго партнера у вас идет реинвест этого стола. То есть открывается у вас э, этот стол. Он один. Вы не будете никуда переходить по столам. Вы будете все время один стол закрываться, второй открываться. Один закрываться, второй открываться. От третьего партнера вы опять получаете 750 рублей на баланс для вывода. Три партнера у вас полторы тысячи э, на баланс для вывода. И плюс у вас открылся новый стол. На новом столе выставляете брони. Точно так же приходит э, четвертый. 750, с пятого идет реинвест, с 6 опять 750. И так до бесконечности. Это линейно шахматный маркетинг. Точно так маркетинг работает на половиной тысяч. Первый партнер, как только купил у вас, зарегистрировался по вашей ссылке и купил у вас эту программу, вы получаете сразу половиной тысяч на баланс для вывода. Со второго партнера у вас Идет реинвест за спонсором. У вас открывается этот стол. С третьего вы опять получили семь с половиной тысяч на баланс для вывода. С трех партнеров у вас 15 тысяч на балансе. С шести партнеров у вас будет 30 тысяч на балансе. С девяти сорок Вот и посмотрите. Хорошая площадка. Шикарная площадка. Здесь есть один вариант. Именно на семь с половиной тысяч. У вас есть только 5000 И вы очень сильно хотите зайти на эту программу. Да позвоните своему спонсору. Он вам добавит эти половиной тысячи. И активирует, пополнит, пополнит кабинет на 5000 Вы ему переводите 2,5. Он активирует. И вы получаете 7500 на балансе вывода. Ну, ребята, пусть вам этот, это место обойдется не 7500, а тысяч. Это уже вы сами решаете со своими партнерами. Вот такая вот у нас есть площадка. Все деньги идут на вывод. Сколько пригласить? Всегда спрашиваю, спрашивает, А сколько вы хотите денег? Сколько пригласите? Все деньги будут ваши. Они все будут идти на вам на баланс. Наша уникальная, наша шикарнейшая площадка, которая была запущена на годовщину нашей компании. 23 сентября. Как вы видите, перед вами три стола. И плюс... Прикручена глобальная матрица на 10 уровней в глубину, которая заполняется, эта матрица, заполняется полностью клонами всей нашей компании. Полностью всей Здесь на этой клонопаде привязки реферальной нет. А на этих столах трех есть реферальная привязка. Первый стол стоит 1000 рублей. Со второго партнера, как только у вас купил второй партнер, Первый стол у вас 500 рублей идет в накопление, добавляется к этой тысяче, а за 500 у вас ваш клон летит в клонопад. Третий партнер дает переход вам за полторы, за две с половиной тысячи, здесь 1000 здесь этого партнера 500 и здесь тысяча. За две с половиной у вас активируется второй стол. Как только первый партнер дал информацию свою своим друзьям, знакомым, у него появились три партнера, купили у него первый стол, он приходит и становится на это место. Эти деньги две с половиной идут в накопительный. Дубликация, сделал дубликацию второй партнер, он приходит и покупает у вас за 2,500. 2,500 вам идет сразу на баланс, и за 500 рублей клон летит, Ваш планопад. А третий тоже партнер продублировал и пришел встал на это место. У вас закрылся второй стол и автоматом открылся третий стол. Первый партнер сделал дубликацию своего спонсора и пришел стол на это место. Реинвест идет на первый стол за спонсором. Вы получаете половиной тысячи. За 1500 у вас активируется идеал М-мини. А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Со второго партнера реинвест по на первый стол за спонсором. 3500 вы получаете на баланс для вывода. И за 500 рублей клон летит в третий клонопад. С третьего партнера вы получаете реинвест за спонсором первый стол. И 4 на баланс для вывода. Давайте подведем итог. Итого у вас в команде 3,927, да? Если вы пошли 3 на 3, каждый пригласил по 3, то вы каждый из этих 27 партнеров получаете по 12 тысяч на баланс для вывода. Плюс каждый выпускает по 3 клона. И плюс каждый выходит из этих на идеал М-мини. Круто, очень круто, ребята. Я всем советую рассмотреть эту площадку. Она в дальнейшем настолько крутая, она в дальнейшем вам принесет такой доход, ребята, вы сами даже удивитесь. Каждый клон, запущенный сюда, в, эту, в этот клонопад, принесет вам более 4 миллионов рублей. Это настолько ваш будет пассивный доход? Да вы вообще, я не знаю, будете кричать, пищать от радости. Начисление вот на, этой, на этом клонопаде производится по расстановке. Не по реферальной привязке, а именно по расстановке, куда стал ваш клон. На первый уровень клон ваш стал, вы с этого клона получите 150 рублей. На, второй, на втором уровне вы получите 450, на третьем уровне 1350, четвертого уровня 4000. Это каждый ваш клон будет приносить такие доходы. Пятого уровня вы 12000, шестого 36 450, седьмого 109 э, 350, восьмого. 328 тысяч пятьдесят рублей с 9 девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят из десятого 2 миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят рублей ну скажите что это круто это круто это настолько круто будет я, я в восторге от этой программы вы даже не представляете насколько каждый из наших партнеров который активно здесь работает они станут вообще миллионерами миллионерами и причем не один миллион заработают. Вы ж только посмотрите, что каждый клон вам принесет более 4 миллионов рублей. Кого нет на этой площадке, ребята, всем советую заходите. Мы только начали работать. Наша компании всего лишь год и два месяца. Вы представляете, мы будем работать десятилетия. И за это время, это время, вы настолько станете богатыми. Потом вспомните мои слова. Пока не поздно. Заходим на эту площадку. Наша любимая, неповторимая, самая, э, не знаю, наверное, все мы ее любим, так как наша компания запускалась именно с этой площадки. Она у нас и называется «Идеал М Мини». Вход открыт в любой стол. А, как вы видите, все, что зеленым, это все ваши деньги, это ваша зарплата. Вы посмотрите, все зеленое. И я вам сейчас именно покажу, как можно зайти с полторы тысячи заработать 244 тысячи, но это без ваших спонсорских вознаграждений, которые будут вам сыпаться, как мешок с деньгами на голову. Первый партнер, как только у вас покупает эту программу, Полторы тысячи идет накопление. Со второго партнера вы вернули свои полторы тысячи, которые вы вложили в свой бизнес. А с третьего партнера у вас идет первый и третий три тысячи, автоматом покупается за тысячи второй стол. И здесь на втором столе начинает работать реферальная программа на три уровня в глубину. Первый партнер, как только закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. Эти деньги идут 3000 в накопление. Со второго партнера 1000 идет на вывод, по 1000 получают ваши спонсоры. Не забывайте, что и вы спонсор. Как только под второго этого партнера становится 3 партнера, вы получаете сразу 3000. Под этих трех становится каждому по 3, это 9 партнеров, вы получаете 9000. Вот. Из третьего партнера вы ушли за 6 тысяч в третий стол. Вы 13 тысяч только заработали на этом столе. 13 тысяч только на этом столе. На третьем столе все точно так же. Вы также заработаете 13 тысяч. А вот с четвертого, куда вы идете за 12 тысяч, у вас автоматом покупается четвертый стол, то здесь первый идет 12 накопления со второго стола. Вам 7 тысяч на баланс для вывода. Спонсоры получают по 2,5. Два спонсора. Вторая линия приближали к вам встали. стали, вы получили 7500. Третья стала, вы получили 22500. 37 тысяч вы заработали только с этого стола. И ушли в пятый стол за 24 тысячи. Первый партнер. В накопление 24, со второго партнера вы получаете сразу 10 тысяч на баланс. Для вывода по 3 тысячи получает ваши 2 спонсора. Вторая линия прибежали, встали 9 тысяч, третья линия 27 тысяч. И 2 идет в накопление, сюда прибавляется со второго партнера. Третий партнер вам дал переход за 50 тысяч. 24 и 24 это 48 и плюс эти 2050. И у вас за 50 тысяч автоматом активируется шестой стол. Вы только на этом столе заработали 46 тысяч. Ребят, ну скажите, что это, ну что это очень круто, да? Первый партнер вам 35 на баланс, за 15 активируется э, идеал М-Макси. Второй 50 тысяч на баланс, третий 50 тысяч на баланс. Итого 244 тысячи у вас заработало только ваше одно бизнес-место. Плюс здесь реинвесты. Вот я не сказала, что ваш клон идет во второй стол за 3 тысячи, и плюс реинвест идет с пятого в третий за 6 тысяч. Ваши клоны тоже будут закрываться, идти вместе за вами, и клоны ваших партнеров. Точно так же будут переходить на идеал М-макси, на самую крутую нашу программу, которая вход составляет 15 тысяч. Ее можно купить отдельно. Это не такая большая сумма. Первый партнер, как только приходит, эти 15 идут накопления. Со второго партнера у вас на вывод 5 тысяч, а за 10 фабрика клонов программа активируется. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый в накопление. Со второго вы получаете 10. По 10 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришли. Три партнера вы 30 получили. Третье пришли 90 получили. Все, ребята, 130 тысяч вы заработали только со второго стола. Третий партнер дал переход за 60 тысяч. Вы точно так же заработали 130 тысяч и на третьем столе. И давайте посчитаем. 3,927. А у вас 27 командных людей. Вы заработали сколько? 230 и 200, 260 и 265 тысяч. И плюс вышли за 10 тысяч на программу Фабрика Клона. Итак, вы перешли. С 60 и 60 с двух партнеров за 120 на четвертый стол. Первый партнер, как только закрыл свой третий, приходит становится сюда на это место. Эти деньги идут 120 накопления. Со второго 70 на баланс, по 25 получает ваш спонсор. Спонсорские вознаграждения вы будете получать. Ребята, даже если у вас ваша команда обгонит э, лидера Обгонит и у вас только будете стоять на первом столе, вы все эти полностью спонсорские все будете получать и реферальные и спонсорские вознаграждения вы будете получать. Так что обгоны пусть обгоняют, пусть люди зарабатывают. Не тормозите своей команды. Второй партнер, вы получили 70 на баланс для вывода, по 25 получили ваши два спонсора. Вторая Линия пришли, вы 75. Третья пришли, 225. Итого, ребята, посмотрите. С четвертого 370 тысяч. Только с одного стола. С пятого вы ушли за 245 столб. Первый, второй. Вы 100 тысяч получаете на баланс для вывода. По 30 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришли, вы 90. Вы получили третья, 270. И только... Третий партнер дал переход вам в шестой стол за 500 тысяч. Только на этом столе вы заработали 460 тысяч. Фу. Почти 500 тысяч только одних реферальных вознаграждений. Ребята, ну, сядьте, ну это просто просто с одного стола с одного стола, вернее, заработать полмиллиона. Ну это ж круто, круто. Первый партнер 500 на баланс для вывода тысяч. Второй 500 тысяч на баланс для вывода. Третий – 500 тысяч на баланс для вывода. Итого одно ваше бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Без спонсорских вознаграждений. А только с этого стола вы заработали полтора миллиона. Ну, вот скажите, где? Покажите мне, где вы видели... А, такие спонсорские вознаграждения, где вы видели в какой-нибудь компании или в какой-нибудь проекте, чтобы вам а, ваши реферальные вознаграждения а, сыпались. Это ж просто. Просто сказка. Правильно? Нет нигде такого маркетинга и не встретите нигде. Ни в одном проекте, ни в одной компании.